Приветствую всех любителей видеоигр. Я вот так почитал немножко там, то там, то сям. Лутать я, короче, все решил. Не буду. Я уже все, что надо, залутал. Мы Поехали. Уходить. Мы узнали очень много всего интересного. Еще да времени. какой, блядь! Поехали! Коллектива уже совсем скоро. Нам нельзя опоздать. Все, погнали, погнали. Все, идем. Это, наверное, заключительная серия, я предполагаю. Ну, я так думаю. посмотрим. Бля, если я буду сейчас с ближняшками сражаться. о Это надолго. Искренне жаль, что тебе пришлось пережить все это. Твою ж мать! Опять началось! Нет, только не сейчас! Не здесь! Пизда ей. Пизда О! Все! Сейчас он ее на фарш пустит, походу. О! Финктер. а мы пойдем сюда мы туда не пойдем или мне не дадут по-другому поступить ахахаха -а -а, сволочь не дадут поход не дадут да суки, ладно ну вот это я уже через две кишечки проложил. библиотеки. Знания. Конечно, конечно. Ой, классный чесал Это что ж Ту книгу, которая Я не знаю насколько Человеческий Не знаю, да, блин. Так, я не понял, а ты ч ⁇ лабиринт? И, так, и что, что? Потечет в головах края государства. Союза знаний. Коллектив. Это рука добра. Всех. И открой глаза. Сам. Только так ты осознаешь, что у тебя есть. Так, сейчас прогрузилось, походу, да. К без и без падения. Так. и великим. в копиях. никто не будет в точнее новый мир коллектива, не дают мне поговорить в каком из миров это происходит? опа вот и началось Ой, нет, нет, ну чё ты, не дали мне на себя посмотреть и вокруг тоже, козлы. Ой, засранцы. Только что академик Сеченов выступил с заявлением, полностью опровергнув слухи о сбое в работе гражданских роботов на предприятии 3826. Давай. В настоящий момент работа предприятия идет полным ходом. О, Вскоре очнулся, малец, наконец-то. За тебя. В России, Еще но немножко навсегда потом остался. Срок. Где? Где, где? Откуда я знаю, где тебя носят, пока ты людей кромсаешь. Ой, при а. дочке моей ты нормальная был, веселая. Как ее не стало, ходишь с мурной, а потом как перещелкнет тебя, и все, звереешь. А. Повсюду, только кровь, до да голова оторванная, и лежат. Тьфу, ты, гадость. Ты о какой дочке вообще? Вот она к вам он, такая. А Катеньки моей.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 Так а чего расселся, расслышал? Я с тех пор за тобой следила, думала, что-нибудь человеческое от тебя еще осталось? Так вот оно что, как хорошо они Прости, это сделали. Да. И от прошлого, не от настоящего. Ничего у меня больше не осталось. Постой, а где Лариса? Да везде теперь. Развеял по ветру девку. Бля, но пиздец. Старая, у тебя ствол есть? Да есть, конечно. Чего глупости спрашиваешь? А тебе какой? Да любой, возьми и выстрели мне в башку. Правильно! решение. Вышибу тебе мозги. Так, мать, А Осеченно пусть дальше всех породуют. Всех изуродуют. Здесь СССР, а потом весь мир. Понял, я понял все. понял? Вставай. Оружие я тебе дам. Много оружия. Но ты мне поклинись. Что кончишь этого гада раз и навсегда? Ой, старух, молодец. Выбор ты не жуй, чего молчишь? Послушайте, старших майор. Деяние товарища Сеченого требует мести. Это ч за говно, Сереж? Вам объясните, это Петровна. Я Харитон Захар. Харитон?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 О, да ладно, реально есть выбор. Сечного пальцы не уходит меня, и я. Короче, тут две концовки, я понял. Но я хочу его разъебать. Погнали. Ладно. Бать. Давай показывай, что там в твоей марсе. Ты думали, что? Чё? Ты, сыно, Другой, ну, вы че думали, я, блядь. Ну, дали вы. Блять, такие диалоги Ну, в конце прям тупейший диалог, но он такой прям тупейший, прям люто. Но, блядь. Вот честно. А, Во-первых, очень я жалею оттого. Ой, я про тебя забыл уже. В смысле, комната отдыха перестала быть безопасной? Нет, моя комната всегда безопасна для тебя, Нилы. Пока ты здесь, я никого сюда не впущу. Тогда в чем угроза? В твоей перчатке. Она манипулирует тобой. Сними я, пока не поздно, и мы будем вместе до самой. Заткнись, тема перчатки меня уже достала позарез. Эх, Но я говорю искренне, мил. А, Искренне ждешь возможности меня убить. Не дождешься. Как ты мог обо мне такой подумать, Мир? Я убиваю только мерзких, похотливых слезняков, которые пытаются войти в меня вместо тебя. Сколько раз я тебе говорил, чтобы ты перестала убивать людей. Но это действительно выше моих сил, Милый, я ничего не могу с собой поделать. Раз не можешь, значит, будешь терпеть перчатку. Стоит запретить ее высказывания на тему снятия перчаток. Вот, видишь, он настраивает тебя против меня, Подлый манипулятор. Милый, сними с руки эту гадость. Слушай, не лезь ко мне со своим маниакальным бредом. Кругом и так черти что творится. Как пожелаешь, о, мой повелитель Только входи в меня чаще и наказывай еще Я так про нее забыл, если честно Что сейчас ее услышать было даже весьма приятно Но нам прокачивать и нечего У нас все прокачано, все что можно Он говорит, есть пушки, я тебе дам любые А у меня вот весь арсенал и так при. Не понял Не понял а ну-ка Ты чё, мать? Ты не можешь мне инвентарь, случайно, расширить? Так, мне нужно с собой 100% водка, 100% сто 100% адреналин а, Дай-ка я вот так вот выложу Вот так вот заложу, на всякий случай, калаш <coughs> <coughs> Так, чё мне еще надо-то? Четырех аптечек, блядь, нахуй, средние а, только большие еще вот так вот два четыре пять аптечек сойдет бутылка сгуха есть адреналин есть это есть давай еще вторую сгуху вторую водку а, за место огня мне нужен еще шок на всякий случай две штуки еще есть шок есть отлично я забуду сражаться с роботами ну с роботами нужен именно шок папа Попоп, это есть, есть, есть. Патрон дрободан хватит. Двух под ракетницу. Хотя еще одни возьму просто. Или аптечка. Я не знаю, я буду с ними сражаться. Поэтому возьму аптечку. Аптечка может быть важнее. Три, шесть, шесть аптечки как раз самое хватит. Почему одна водка только? Не понял, еще одна, блин? Куда водка еще одну делать? Чем заменить? Нахуй этот огонь, он все равно бесполезный будет. Водка! Без водки второй сражаться не буду Вот, две таких, две таких, две таких Ой, все, отлично, очень хорошо Хорошо Выпьем водки, выпьем все на свете Так, это заряжено Патронов Еще один магазин можно сейчас поменять Так Хочу быть полностью готовым просто Вот так, отлично Так, дробовик, надо зарядить нет. Отлично, 72 патрона тут, тут, сям. Вообще, короче, отлично. Я полностью готов. Ну, так как мне, по сути, сейчас сражаться не с чем. С Бабзиной мне поговорить еще больше уже не дадут? А, нет, дадут. Или не дадут? Бабзин, не хочешь мне что-нибудь сказать там? Удачи. Спасибо, сынок, там. Бла-бла-бла. ля, -ля тулю, Нет, жаль. Ну а по Сергей Алексеевич, возьмер зе не ждет. Не торопи, все по порядку. Хотелось бы успеть к Сечину до того, как коллектив будет обновлен, и изменить будет ничего нельзя. На тот случай, если вас не устроит его ответ. Вот тут я соглашусь. Лак, нельзя на руки посмотреть, как он соскользает. Победить близняшку. Ну, отлично. Mm -hmm. Просто, блять. Ну, до да свадьбы заживет. Отлично. Неожиданно. Но, блядь, финал, понятно. Так вот почему мне писали про близняшки-то. О. Приветули. Судя по всему. А, то есть поговорить нам не дадут, да? О, ма. Оу-ля-ля, привет. Майор. Это левая или правая? Впрочем, какая разница? Вы даже не представляете себе, насколько вы правы. Ага, хорошо. Так, и как бы мне... Ну-ка, держи-ка полимерчику. Чтоб тебя током било. Да, с вами да, я заметил. А ты что не заряжаешься? Ты Дядя! Отлично. О! Вот это я сейчас... Хорошо поступил Так, а теперь вот так Надо, кстати, это, сбивать энергию Конечно, представляю, что было бы Если бы их было бы две Я бы с ума сошел Кстати, не даю ей вообще накапливать специальную атаку Что, в принципе, хорошо Конечно Только я не понимаю, хрена ли она хочет меня, блять, убить Ой-ой-ой, ты чё, дикая такая? Есть, есть, есть, всё использую. Всё, что, блядь, есть, использую. Но она сейчас сдохнет, я уже понял. Ну и чё это за проверка была, блядь? Так, не понял. Чё за дичь происходит? Ты чё делаешь, твой? А, она сдохнет. С ним было не, не сложно, в принципе. Голову я отторвел. Ой, фига, я ее покромсал, бедную. А, он же сейчас маску снимет, да, стопудняк? Если ему дадут. Или будет вспоминать, что это его жена. А, сейчас пять. Раунд 2, да? Слышь, что? тюма. С, с ума сошла тваринка. Нихрена ли она меня хочет убить, если я пришел поговорить, блять, Сеченого. Уроды. Тысячу лет меня здесь не было. А тут натя. Убить меня хотят. Сволочи. Не, ну в принципе неплохо. А че, нормально, справился? Атомное сердце. Опа. секретным съездом ЦК от 14 февраля 1951 года. Цель подавление вражеского государства. Соединенных Штатов Америки, ну вот. смена политического режима, свержение капитализма, установление коммунизма, обеспечение социально-нравственных идеалов, соответствующих представлениям советского человека, метод осуществления, захват стратегических и военных объектов, вывод из строя атомных электростанций, фактическая деактивация атомного сердца Америки. Капитуляция правительства И передача власти высшему руководству СССР Вот и ответ И как они собирались это сделать? Ну Сергей Алексеевич Сначала они продают роботов Потом просто раздают их по гуманитарной программе А когда они достигают критической массы Захватывают электростанции И отключают электроэнергию Съебись Ой, я знаю, с кем нам сейчас придется сражаться Ракетница В руки В руки Уважаемые члены Политбюро, рад сообщить, что проект «Атомное сердце» полностью завершен и готов к запуску. Это особый протокол спецопераций для подавления сопротивления наших классовых противников на территориях Западной Европы, Восточной Азии и, конечно же, Северной Америки. Как вам известно, наше предприятие 3826 уже много лет играет на капиталистическом рынке под видом обхода санкций, поставляя бесплатную рабочую силу, то есть роботов, по всему земному шару. Мы намеренно отказываемся от продажи некоторых наших аппаратов, типа буровов или кондоров, делая вид, что остальные нас не интересуют, и берем плату только за их обслуживание и ремонт. Результатом подобного распространения уже стали народные волнения на фоне растущей безработицы в странах-конкурентах. Но что важнее, наличие наших устройств на всех без исключения стратегических объектах, в том числе атомных электростанциях. Чтобы приблизить триумф мирового социализма, мы приведем в готовность скрытые возможности наших роботов, переведя их в боевой режим, мы захватим ядерные реакторы на территориях стран-конкурентов и потребуем сдать власть в народные руки. Под лозунгом народности будет осуществлено расширение границ СССР. Мы распространим и покажем на личном примере преимущество нашей идеологии всему миру. СССР расправит плечи и устремит к звездам взоры жителей сей планетой. Запуск протокола «Атомное сердце» запланирован сразу же после полной полимеризации всех жителей нашей страны. Спасибо за внимание, уважаемые товарищи. Не думал, что Сеченов способен на такое. Просто Дима уже не тот человек, с которым мы начинали. Не знаю, что его сломило. Атомное сердце, политики или то, что все каждый день говорят ему, что он гений и талант. Да, интересно. Подождите, это читать, я что-то не пойму. Так, товарищи, в 1951 году капиталистический империализм США, с недаемой ненавистью, завистью, грандиозный успех Советского Союза достигнул. На Ниве научно-технического прогресса, объе о запуске глобальной программы Энергия для всех. Суть данной программы столь же двулична, как суть самой капиталистической системы, прикрываясь чистыми идеалами, капиталисты стремятся к вервомовому господству по давлению чьей-либо независимости, помимо собственного уничтожения инакомыслящих. Цель американской программы Энергия для всех на первый взгляд более чем благородна. По всей территории США будет построено 50 атомных электростанций. Призванных обеспечить каждого американского гражданина дешевой доступной электроэнергией. Но истинное лицо капиталистического режима США, скрывающееся под этой благодарной личностью, как всегда, является собой звериный оскал империализма. Вместе с атомными электростанциями США тайно выстраивают сеть подземных шахт и ангаров для запуска ядерных ракет и размещения стратегических бомбардировщиков с атомными бомбами на борту. Цель США проста и ясна в этот момент, когда Советский Союз. Поверят заявлениям США о мире и дружбе, утратит бдительность. Американская военная нанесет нам подлый удар, чтобы уничтожить СССР и весь коммунистический строй. Но Советский Союз не привык сидеть, сложа руки, и ждать, когда наши окрепнут и наберут силу, спрятав свое ядерное оружие под землю, тогда, где мы не достанем его ударами с орбиты и тем более СССР не привык отступать или бояться чьей-либо стороны. В ответ на американскую угрозу предприятие 3826 разработало собственный проект, призванный не только защитить, но и раз и навсегда избавить мир от самой возможности какой бы то ни было кровавой бойни. Однажды президент США назвал программу «Энергия для всех» атомным сердцем Америки. Что ж, учитывая всю глубину коварства и лицемерия американского капитализма, это название как никогда точно отражает суть задуманной соединенными штатами всемирной угрозы и по этой причине в названии проекта противодействия смертельно опасным происком США мы использовали метафору их лидера наша «Атомное сердце» вернет Америке честность и благородство. Операция «Атомное сердце» состоит из нескольких последовательных этапов. Разработка и создание роботов гражданского назначения, не имеющих вооружений и прочих признаков военной эксплуатации. Данные роботы изначально сконструированы таким образом, чтобы они не зависели от программного обеспечения. Любой владелец может установить на них любое ПО, которое пожелает. Внешние роботы совершенно безвредны, безопасны и исключительно дружелюбны. В действительности, те же машины обладают высокоактивными навыками рукопашного боя и способностью применять свое гражданское оборудование в качестве летальных систем вооружения. Второй этап операции подразумевает мировое признание советских гражданских роботов товарищами гуманитарного назначения, что было успешно реализовано нами через Организацию Объединенных Наций. Получив статус гуманитарного товара, советские роботы стали распространяться по всему миру бесплатно, что дало мощный толчок дальнейшему развитию операции «Атомное сердце». С этого момента капиталисты США в погоне за наживой сами наводняют Америку нашими роботами. Бесплатная рабочая сила – мечта любого капиталиста-узрупатора, и никто из них не применил обзавести гражданскими советскими роботами в как можно большем количестве. На третьем этапе СССР создал своим зарубежным клиентам режим максимального благоприятствия в вопросах бесплатного снабжения роботами. В частности, на территории США американским бизнесом внезапно... А, везено уже более 100 миллионов единиц советских гражданских роботов различных наименований. Без предупреждений можно заявить, что наши роботы в США имеют абс абсолютно везде. В этом числе на объектах программы ⁇ Энергия для всех ⁇ то есть американские АЭС и пусковых шахтах. Там наши роботы, на которых спецслужбы США установили собственное программное обеспечение, заменяются занимаются техническим бытовым обслуживанием процессов эксплуатации ядерных объектов. Первичная цель операции Атомное сердце достигнута. И финальным этапом операции является... Перевод гражданских роботов в боевой режим и захват всех ключевых объектов инфраструктуры США. Это станет возможным с запуском сети «Коллектив 2.0», которая объединит всех советских роботов в единую нейрополимерную сеть, не требующую радиосвязи, цифровых протоколов и прочей электроники. В этот момент все советские роботы смогут получать и успешно выполнять наши команды. Атака машин произойдет внезапно, сразу везде и в одну и ту же секунду. Противник будет застигнут врасплох и уничтожен. Рабочий класс США будет освобожден из подмета мета мирового капитализма. И само понятие капитализма канет в лету. До запуска сети 2.0 остается два месяца. Вскоре прогрессивно человечество перевернет унылую страницу своей капиталистической истории, освободится от иго-тиранов и устремится в будущее. Мир уже никогда не станет прежним. Ура, товарищи! Это еще раз прослушай, да? Не могу забрать книжку. Ну, ладно. Блин, ну, в принципе, это круто. Тут вообще не поспоришь. Это как бы реально круто. Все люди там воедино. Все люди это, все люди то. А, мир станет един. Полностью один мир, один язык. Ну, типа то же самое, да, как хотел этот... Гитлер. Ну, чем-то... Чем-то это, блядь, большой плюс, когда... Одна нация, никогда не будет никакого расизма и так далее и тому подобное. Одни нормы, сто процентов, у всех там будет свое, там своего рода питание. Блять, все будут практически одинаковые. Ну, нет, в принципе, раз это будут разные. Тут немножко другая идеология. Все будут умные, все будут в случае, чего могут стать сильными, если захотят, потому что времени свободного будет много. Знать все... Ты можешь и так знать все, но изменить свое тело у тебя всегда будет время. Короче, в, в чем-то я бы хотел, чтобы было так, а в чем-то и нет. Неправильно то, что кто-то будет этим всем управлять. То есть, в любой непонятный момент тебе скажут: ты должен пойти с спрыгнуть с крыши ради нашей страны. Ну и здравствуйте. Геодезического робота-моноцикла ВШК-69 Способна рассечь человеческое тело пополам Комплектуется пулеметом калибра 7,62 При необходимости вооружение сменяется на огнеметную или лазерную О. установки Вы услышали, да? Это вот сейчас вот как раз таки Всё нам не понятно, как можно управлять машинами в Америке из Советского Союза Это вам не над предприятием узелов сломать Товарищ майор Полимеры обладают способностью передавать информацию между собой, минуя радиочастоты. Не нужно никаких дополнительных передатчиков. Нейрополимер и есть передатчик. Также будет работать и коллектив 2.0 с мозгами обычных пользователей. Чтобы избежать контроля, нужно будет соблюдать огромную социальную дистанцию. Но неугодных ощепенцев изловят вот такие роботы. Заметьте... А, тут именно информация. Из для лучшей результативности в процессе переламывания человеческого а -а -а. хребта. Я же говорю, здесь такие прям реально вещи, о которых, блядь. НАТ-256, над 256 может выжить из человеческого тела до 5 литров крови в течение 20 секунд. О, как это вам. Потенциальный урон до 450 человек как люди Час. управляли бы этими чудовищами. Через хренотели контроллер мысли. Я же сказал, мысли — ничто. Просто побрякушка, обман. Главный коннектор — это человек Катюша, желе. Катюша это полимер. И доступ к нему есть только высеченного. Именно человек желе. Этот информационный массив входит в резонанс со всеми полимеризированными объектами и управляет ими. А за последние годы, поверьте, товарищ майор, полимера по миру развелось очень и очень много. В коллектив войдет каждая машина, каждый человек. Будучи мобильным медицинским аппаратом, док хоть и не способен выполнять функции санитара или фельдшера, но зато прекрасно справляется с функциями патологоанатома, особенно если пациент еще в сознании. Блин, как это сейчас все крипово слушать, если честно. Они же это все записывали, они заставили человека это все записывать. И режим для в тыл врага и Кстати, мы с ним не сражались. Жаль. А вот с ним мы уже виделись. Экзотсирен. До 500 человек в час, блин. На базе Благодаря элементу с механическим лазером... Раса имеет наивысшую атакующую валидность. Время прохождения луча сквозь человеческую плоть равно 0,15 секунды. Но на меня это так. По сумме, получается, Сеченов подчиняет себе это полимерное чудо, человека желе, А человек желе подчиняет себе все, что входит в сеть. Именно. Волшебство какое-то. Полимеры не изучены, как и нейросеть коллектив. Вполне возможно, что людям удалось создать нечто большее, чем они сами. И неизвестно, может быть, даже письма, которые вы читаете в терминалах связи, избирается специально для вас в нейросетью, или даже создается. Звучит очень нехорошо. Не хуже, чем стремление одного человека контролировать жизнь больше, чем одну его собственную. Да. Бак способен задерживать посторонних лиц путем специального захвата. Он будет держать цель прижатой к земле до прибытия человеческого подкрепления. В случае отсутствия последнего, ликвидирует цель. Мне нравится, что они пишут потенциальный урон до 90 человек в час. В час, блять! Идеален для ликвидации живого персонала. Обучен современным техникам ближнего боя. Держит приоритет ломать шейные позвонки, дабы пресечь малейший шанс на выживание цели. О, вообще красота! Звучит просто песня. Mm -hmm. Блин, это так крипово все слушать. но я так не нравится. 25? Составили да они меня заебали. поднимать врага и ронять большой... А, теперь понятно почему. Да херота какая! Сеченов и всех людей подчинить себе хочет. И Америку взорвать. Это не взорвать, а лишить электричества! Чем вы слушаете? А если у вас остались сомнения после Академии, моих слов и всего, что вы видите вокруг, то давайте уже делать то, зачем мы здесь. Спросим у вашего бывшего руководителя лично, глядя ему в глаза. Робот АМУ-68 активно используется в качестве патрульного в пенитациарных учреждениях. Патрульный, блядь? Зашибись. Только что-то, кстати, все информации, по-моему, меньше и меньше. О, с таким мы тоже, по-моему, не сражались. Да, это же дрофа. Кроме дрофа в человек в час, блин. Форме своих лопастей, по Архимеда, может человеческое тело, подобно а, так вот почему они такие. Чтобы кровь сразу стекала и кости не застревали. Все логично. Кости помягче будут. Блин, ну мне нравится этот зал некой славы. Ага, а что мы на лифте не поехали? Интересно. Так, ну мне прокачивать нечего. Единственное, сейчас только, знаете, что сделаю? А, тихо, тихо, тихо. Возьму аптечечку, у меня там место есть. Сосать у меня там место. Вот так вот сделаю. Я просто думал, не факт, что у меня будет еще, да, там аптечка. Так, где она тут, родимая? Так, ага, ага, ага, ага. Ну, посмотрим, пригодится, нет? Погнали. Разговаривать. Ну, вот они стоят уже новенькие, блядь. Схуяли. Или это, это так была, Так себе моделька. Сделано в СССР. Привет, мать твою. так идет теперь а он перчатку держит наготове я понял Только а ну там просто другая была какая-то ствол бы блядь, в руки взял на что тебе там калашников и так далее Шеф. защищать ну, что, Харитон, ты гордишься собой? Что вы ему там наплели с Ларисой и Зинаидой? А от тебя, сынок, я такой доверчивости не ожидал. Заткнись! Ты копался у меня в башке и стёр мои воспоминания. Я чё, игрушка тебе, как и другие люди, подключенные к коллективу? Ты кем тебя, сука, тихо, тихо, Сергей, ты на нервах запутался, я тебя не виню. Но ты, Харитон, ты же должен был помочь мальчику, а вместо этого используешь его как марионетку. Это я-то? Не вздумай валить все на меня. Я никогда не мечтал разом лишить всех людей воли, паривая им пустышки с экранов. И никогда я не мечтал стать говорящим куском слизи. Признай, что рад случившемуся. Признай, что используешь все, что попадется на глаза, лишь бы добиться своей цели. И меня, и своего агента. Не смей! Я потерял вас обоих, а затем спас с чудом. Ты был ты мой лучший друг, Харидо, А майор, он же... он же мне вообще как сын. А эти две, наверное, как дочери, да? А все, кого ты подключишь к коллективу и чьими мыслями будешь управлять, они для тебя кто? Толпа приемных детей? Дима, для тебя все это лишь ресурс, который ты используешь. Я хотел дать людям невероятное будущее. Проложить им дорогу к звездам, к невозможным свершениям. Да заткнулись оба, а ты руки подними Волшебник хренов и скажи этим, чтобы отошли Считай до трех, раз Мне жаль Два. Мне жаль, что вы сами довели до этого И даже не пытаетесь решить все по-людски Я не дам вам стать на пути прогресса Правая и левое Пресечь Пизда Далеко, далеко, скажи что недалеко от меня Да куда, че О, Блять, здравствуй, катсцена Оу, oh боль но вот это. Ой, ой, ой, ой, ой! Ой, сука! Че, она меня сейчас захуярит? Блять, ни одну кнопку не ту нажал, меня уже захуярили. Блядь, ну я просто так от какие так, виды, я просто отвлекся немножко. Ну, понятно, давай еще разочек попробуем. А чё она, из меня, ж сразу душ всей спустил, такая сверху села, я же прям ух не ожидал. Такой можно было присесть. Так, какая кнопка, это... Бля, так садиться будет просто. Еб, да блядь, да что все? Я буду... Бля, я не могу, я просто не могу. Да что ж такое-то? Так, засматриваюсь не туда, походу, слишком. Надо смотреть в центр экрана, они пока не на ее луках, она меня лупит. Ну ладно, ребят, шутка это все. Шутка ради, я правда что-то не успеваю. Так, еще разок. Так, F, E, Q, пробел. <смех> я не знаю. <смех> да я почему не успел. Блять, да она так эротично садится. а да -а -а -а, успел. Ладно, отлично. Впервые, да, я прям вообще, не, вообще прям не успеваю. Да что -то... Она в меня ключ хочешь всадить. Ты что, охренела? Мать... О. Ну, выглядит они, конечно, бомбезно. Ну, что поделаешь? Ух ты, блядь. А чё, долго меня лупить так будут, блин? Еще и смеются! Давай, Сейчас опять, да, какую-то кнопку надо нажимать? Чё за интерактивное кино так поздно началось? И конститутивный ответ мне дали только... Точнее, ответ по времени. Блин, грубо говоря, единожды был. Все остальное так, для галочки. То, что он существует, что он есть. Да и право выбора тоже, блин, слагается только в конце. Все? Все? Что, что это за ебанинок? Платят обвинять машины, майор. Да ебучие ты пироги, это голый панкер. Да подымай. И бросай. Вот это я и хочу исправить. Ты просто входишь в мой кабинет и спускаешь курорт. Где дружба? Уважение! Уверяю тебя, Дима, как раз это мы сможем исправить. Да как раз-таки вот тебе и дружба, тварь. А кого мне пить? Ой, ой-ой-ой-ой. ой ой Да, Чтобы все были счастливы, нужно убить всех несчастных. Да, так, так, так, так, так, так, так. И у ворот. Да ладно. Короче, я понял. Во. Блять, что сейчас заново все, да, вот это вот? А, уклонись там, уклонись тут. Живи тут, там. Блин, что, реально, сейчас все заново? Вот это, вот это вот все. Да твою мать! Да ладно. Ох ты ж, сука. Так, а пропустить катсцену. Отлично. Ой, ой, отлично. Отлично да да да да Так, подожди. Знаете, что мне надо? Вот так вот сделать можно? Отлично, блядь. Так, а этот нейрополимер тоже, да, меня толком бить будет, походу? Отлично. Минус одна, пока. Надо и то избрасывать. Тихо, тихо. Блин, они столько урона наносят, я в шоке. Тихо. Хватит мне голову. Значит, один из этих роботов. Екатерина Нечаева, жена, которую я не помню. Но кто из них? Вадя моя. Я пытался вернуть весну к жизни, когда ее мозг разговаривал на я готов поверить, шеф, что вы действовали в моих же интересах. Но неужели нельзя было объяснить все сразу? Сергей, прости меня. Так, я все отлично. Говорить, Правильно будет отозвать сейчас близняшек. И спокойно, покойно. <связь> Так-так-так-так-так, а, увеличить слот Вот так вот а а другой... Все, это уже зарядилось Очень плохо, я не дал им разрядиться Это очень плохо У меня мало жизни, нужно подхилиться А чё, сбросить-то можно? Отстань Да, блядь, и ты зарядилась, ага, тварь мою жену. Так так, а, теперь водка. Погнали, погнали, погнали! Пей быстрее, тварь! Пей, тебе говорю. После водки идет сразу же сгущенка. Да в сгуху, сгуху пей. Отлично. Что это у нас? О, отлично. Где вторая? Вот он Отлично, надо сейчас аптечку использовать Да я здесь, я здесь, все нормально И так стараюсь быть в себе И в теле, и в состоянии А ты че, блядь, Что ты совсем -то, блядь, наверху, твой. Да я помню, что она мертва, бедненько. Да хоть у кого? Кого мне лупить-то надо? Они все заряжаются, блядь, эти похвель. Этой... Че, хоть конью? Понятно. Натор, чтобы я. Майор. Они так, как мне поступить-то? Взять ракетницу, что ли? Лучше. Мне не пора... Ой, ой! ой ой больно-больно-больно! Нет, здесь, здесь надо прыгать, я понял. Кого мне Давай, пошла ракетка. Пошла ракетка, бля Отлично Пошла ракетка, бля Надо аптечку Верни По-моему, вот это самое лучшее оружие Главное, что я все с собой молодец взял Где? Где хоть кого лупить-то? Давай-давай-давай-давай Подыхай-подыхай, тварь, я тебе говорю Отлично, минус одна точно Что со второй? Что со второй непонятно Так, ну у меня все полное, в принципе, все хорошо Бля, они опять не задрочить решили этой хренью. Так, отлично. Тут надо присесть, наверное, да? Да, отлично. Так, здесь надо подпрыгнуть. Блять. Еще раз подпрыгнуть. Да что ж такое-то? Вот здесь точно присесть. Отлично. Что происходит? Ну, по-моему, совсем плохо. Я их да, блин? Твою мать. Что за черная дыра, блин? Оф. Я думаю, вот это его жена. на в курточке просто. Если честно. Какая же ты мразь. Сергей, ты не, ты не понимаешь? Харитон манипулирует тобой! Харитон получил доступ к модулю «Воскот» в твоей голове и начал отправлять тебя в Лимбо. Я был отвлечен в к обновлению коллектива, чтобы сразу догадаться. Это он убил Молотова. Скажи, Харитон, ты с доктором Филатовой поступил так же? <сорвал> Разорвал ее на куски руками моего агента. Хватит и лицемерия, Дима. Тебе всегда было удобно быть белоручкой, пока я делал за тебя грязную работу. Но не убивать же их за это. Зачем ты все это устроил? Ах ты, паскуда, ты все это время... За мной, а навсегда, майор. Мы а свою работу выполнили. А а а а выстрел ёбаный рот, я сделал неправильное решение представляете прикольно сейчас в него, да, вселится сто процентов Ну, я так и Чего думаю. ты хочешь? Я хочу, чтобы все это закончилось. Чтобы твое дрожайшее человечество, у которого уже давно нет никаких перспектив, отошло с дороги и пропустило вперед новый виток эволюции. Ну а ты зашибись. Меня. Не, ну сражаться было не обязательно, но мне было интересно все равно. Тогда уж получать что сражаться. О, котик. Харидон, ты само зло. Что? Что ты собираешься делать с людьми и коллективом? Не стоит беспорядочно называть злом все, чего ты не в состоянии постичь. Зло понятие абстрактное, а ты ограничен в своем мышлении, Дима. Потому что ты просто человек, вымирающий вид. Мне удалось это осознать лишь перестав быть его частью. Значит, все-таки он сам все сделал. Не позволяет тебе увидеть истину. Люди не хотят развития, они беспробудно тупы и стремятся лишь к комфорту и наслаждению. Желательно зачем еще. Ты же не хотел быть частью массива! Ну Сейчас он его и вы поглотит Я Минус один Ну, сейчас и нас тоже туда же Наслушаешься тут всех, потом неправильных выборов подделаешь И вот здравствуйте Вообще-то ожидаемо, на самом деле Ну, что что-то такое может произойти Чем же он тогда заставил нас выкинуть кольцо? Хм. Чисто на доверии поиграть. А главный коннектор это вот эта бисты Нет? бойцов отряда «Аргентум» в кабинет Академика Сеченова, никаких следов последнего там обнаружено не было. Согласно фрагментарно восстановленной видеоинформации, человекообразный нейрополимерный объект черного цвета приблизился к телу Академика Сеченова, после чего поглотил указанное тело целиком. После указанных в рапорте событий, неизвестный человекообразный полимерный объект черного цвета Покинул кабинет академика Сеченова и скрылся в неизвестном направлении. Вот тебе и история для продолжения. Я жив, да? Разум изнутри. О, заебись, блядь. Понятно. Прикол. Заебучий. Я в лимбо, все понятно. Наверное, вечно. Ну, я почему-то ждал, надеялся, точнее, на что-то такое, что противником будет на самом деле не тот, о ком ты думаешь. Да любит так иногда в играх делать, и это все к этому чем-то приводило, что что-то будет... Более близкое, нежели Все остальное Но Надо будет записать еще, do. наверное, концовку Посмотрим, что было бы там Если бы я был бы Против его убийства Ну, посмотрим, это все будет видно Дадут ли мне, либо вообще ничего не изменится Этот вариант ответа был, ну, типа Для галочки, скажем так А вам спасибо за просмотр Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх На Телеграм ссылочка